Друзья, всем добрый день. Мы с вами, как всегда, на детском канале Дарвенского музея. Я отвечаю на ваши вопросы. Нам поступил вопрос от Дмитрия, который попросил рассказать о животных, ведущих подземный роющий образ жизни. Но животных этих так много, и они такие разные, что вместить их всех в одно видео просто нереально. Поэтому я решила выбрать, вот, пожалуй, одного из самых странных и необычных животных, который называется «Звездорыл». И чем же это животное так необычно? Но сразу по его названию понятно, что его облик не вполне тривиален. Да? С одной стороны, это животное семейство кротовое, и в целом его строение, его форма тела, форма конечности очень напоминают нашего обычного европейского крота. У него такое вольковатое тело небольшое, у него роющие конечности, причем передние развиты гораздо лучше, чем задние, они вывернуты ладонями назад и снабжены достаточно такими большими когтями для того, чтобы копать землю. У него очень маленькие глазки и зрение его, в общем, не выдерживает, конечно, никакой критики, но зато у него есть совершенно потрясающий орган. Это и есть та самая звезда, которую животное носит на своем носу. Эта звезда состоит из 22 отростков кожных, которые расположены по 11 вокруг каждой из ноздрей. Они разной длины. И что еще поразительно, эти отростки, несмотря на то, что они невероятно подвижны, и способны совершать множество мельчайших движений очень быстро. У них нет ни костей, ни мышц. Они снабжены сухожилиями. И эти сухожилия крепятся к мышцам, которые крепятся, в свою очередь, к черепу. Каждый такой луч звезды снабжен огромным количеством маленьких сосочков. И эти сосочки – это очень чувствительные тактильные органы, которые называются органы Эймера. Их расположено на звезде нашего звездорыла порядка 25 тысяч. Зачем? Животному такой сложный орган. Но представьте себе, живет животное в Северной Америке, в ее восточной части, и населяет в основном влажные территории. Это могут быть или влажные леса, или какие-то заполученные участки. Но, в общем, там, где сыра, там и хорошо ему. И это животное также ведет роющий подземный образ жизни. Он прорывает огромное количество ходов, ходы вместе в совокупности составляют от 3 до 5 километров примерно, то есть достаточно большая площадь. Но интересно, что часть этих ходов располагаются не э, под землей, а выходят под воду, поскольку это животное ведет такой полуводный образ жизни и в воде проводит довольно много времени. И в воде чувствует себя так же прекрасно, как и под землей, а также нередко охотится прямо на поверхности земли, что для наших кротов, в общем, не свойственно. И это животное, ну, это просто какое-то фантастическое существо. Если, если бы оно было не такого маленького размера и не выглядело таким мимишным, если бы оно увеличить его хотя бы в несколько раз, то, наверное, это было бы существо, как из фильма "Чужой". Оно просто выглядело пугающим, потому что животное необычайно прожорливое и практически все свое время, когда животное не отдыхает, не спит, оно находится в поисках добычи. И его вот эти вот лучи, его звезды, они постоянно находятся в движении. И это самый, пожалуй, чувствительный тактильный орган вообще среди всех млекопитающих, которые по крайней мере, пока известен. Кроме того, это животное было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстро едящее млекопитающее. Что имеется в виду? Для того, чтобы обнаружить добычу, как раз и использует звездорыл вот вот, свою звезду и очень быстрыми движениями ощупывает все, что находится вокруг. Неважно, где это в норе или это на дне водоема, ощупывает очень быстро. И было подсчитано, что примерно в одну секунду он ощупывает сразу 13 объектов. В общем, согласитесь, что способности достаточно такие нетривиальные. Его мозг очень быстро обрабатывает информацию, и ему для того, чтобы решить, съедобный этот объект или несъедобен, требуется всего на 8 миллисекунд. Помимо того, что они э, тактильно определяют наличие добычи, они еще, быть может, пока точно мы это не знаем, могут служить как электрорецепторы и учитывать э, слабые токи, которые исходят от добычи при сокращении ее мышц. Но вот пока точно мы не знаем, так это или не так. Но скорость, с которой звездорыл решает, можно это есть или нельзя, она просто потрясает совершенно. Вот. И он очень быстро справляется со своей добычей. Кстати, свою добычу он не захватывает звездой. Звезда – это только тактильный орган. Мы помним, да, что там нет никаких мышц, и в принципе, использовать для захвата добычи выроста звезды совершенно было бы невозможно. Но! А у него есть, представьте, 44 зуба. Это изначальное количество зубов у млекопитающих, то есть у самых древних млекопитающих, по всей видимости, было столько же зубов, сколько сейчас у звездорыла. Да, еще забыла сказать, у него есть интересная особенность. Это животное активно в течение всего года, оно не впадает в спячку, оно продолжает активно действовать и в зимнее время, и искать добычу, и, соответственно, нередко передвигается, например, в водоемах под льдом, или может просто вылезать на поверхность земли и двигаться прямо по снегу. Но а поскольку добычу добывать зимой гораздо сложнее, чем в теплое время года, то у него есть особый стратегический запас. В отличие от других кротов, у звездорыла достаточно длинный хвост, он достигает длину 8 сантиметров, и э, в этом хвосте в теплое время года откладывается жир, который используется как энергетический запас в холодное время года, в зимнее, когда э, с добычей становится все не так хорошо. Ну и еще одно уникальное свойство звездорыла, он может ощущать запахи под водой, на что не способны другие млекопитающие. А наши рецепторы не приспособлены для того, чтобы ощущать Запахи в воде, как, например, рецепторы рыб. Мы ощущаем только те запаховые молекулы, которые растворены в воздухе. И у звездоры, вот, его, вот эта звезда тоже способствует тому, чтобы ощущать под водой запахи. Он выдыхает несколько небольших пузырьков, которые звездой удерживаются. Эти пузырьки воздуха захватывают молекулы запаха, и затем он вдыхает эти пузырьки обратно. Через нос таким образом он захватывает молекулы запаха и отправляет э, к нужным рецепторам. Вот такая вот интересная система распознавания запахов под водой существует у этого животного. Звезда-звездарыла, она хоть очень маленькая, но невероятно чувствительная. И если сравнивать, например, э, с рукой человека, то у звездорыла порядка 25 тысяч рецепторов сенсорных, которые реагируют на прикосновения у нас на руке, несмотря на то, что наша рука довольно чувствительная, их всего-навсего около 17 тысяч. Это, в общем, достаточно солидная разница. И, соответственно, у него а, еще и распознавание вот этих сигналов в коре головного мозга тоже а, очень хорошо налажено, оно происходит очень быстро за счет того, что а, большая часть мотосенсорной коры головного мозга она отвечает именно за чувствительность вот этой вот звезды-звездорыва. Так что удивительное уникальное животное, в чем-то ему можно, наверное, позавидовать, чем-то оно может быть пугает, потому что действительно, если вы посмотрите на видео, как это животное охотится, используя свою вот эту вот звездочку, причем двигаются отдельные лучики с такой скоростью, что наш глаз не в состоянии это отследить скорость действительно уникальна совершенно и вообще все реагирование звездорыла происходит с такой скоростью что это практически на грани возможности нейронов и здесь мы можем его только позавидовать ну что ж пожалуй все да кстати а вы не забыли подписаться на наш канал и поставить нам лайк если вам понравилось это видео ну и конечно приходите к нам в музей мы всегда рады вас видеть и Думаю, что вы всегда найдете что-то для себя новое и интересное. Всем пока!